И всем привет, друзья, с вами снова яльмир, Альмир, и в этом видео, друзья, я установил мод под названием Рандомайзер. Он делает так, друзья, чтобы все крафты стали рандомными. Ну что ж, давайте приступаем к ролику. Ну что ж, друзья, давайте тестировать. Например, я сейчас... А, я сейчас, друзья, в креативе, давайте сперва выйдем на... Короче, друзья, я тут уже тестировал, вот как видите, там, режим... Все режимы видны, друзья. Так, пишем game mod э, 0 Вот так вот И у меня не получился, друзья. Случайно Не написал э, Нолик. Ну что, друзья, давайте Проверять. Добываем это дерево И Что происходит, друзья? Теперь крафтим Как бы доски, друзья, но у меня получается кирп... э, Ступеньки Из нижнего мира, друзья это просто что-то с чем-то, друзья. Так, теперь, э, друзья, короче, этот ролик будет э, такого типа обзор и выживание. Так, добываем березу. И что с этого крафтится, друзья, я еще не проверял. Офигеть, крафтится, друзья, просто дверь. Давайте, друзья, добудем, короче, э, вот эти цветы. И что с этого? До... А, короче, должен крафтиться, друзья, краситель. Но у нас получается белый ковер, друзья. Это просто суперский мод. Или дата Но в Better Edition, друзья дата паки нету. Но скорее всего мод, друзья. Так. Что с этого крафтится, друзья? Тоже, наверное, ковер, да? Из цветков, друзья, у нас крафтится только ковры. А как, друзья, нам крафтить, собственно, доски, чтобы выживать, друзья? Так, друзья, я на сайте пров... э, проверил, что нам нужно, короче, еловые бревна, чтобы нам крафтить, короче, дубовые доски, друзья. Это просто офигеть. Давайте искать, друзья, э, короче, еловые. Блин, друзья, у меня насыщенность заканчивается. Мне нужно срочно покушать. Так, овечка. На, на, на, на, на, на, на, умри, так Давайте немножко поедем. Так, друзья, давайте лучше не будем Не будем выживать, короче Я просто вам покажу э, Как все карафтится Так, пишем мод Один э, И теперь Просто проверяем, друзья Его вы... Так, вот, друзья Стоп Дверь крафтится, если так Да, друзья, вот, как видите Доски из древесины дуба, Тут, друзья, просто э, все на вырезается, сделано все на пере, пере, короче, перегнули, друзья, палку э, при создании этого мода. Короче, если вам понравился, друзья, этот ролик, то, друзья, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите скачать этот мод на свой Minecraft, друзья, ссылка будет в описании. Ну что ж, я с вами не прощаюсь, встретимся в следующем ролике, всем пока.